Йохо, хо йо хо йохохо. хо йо хо Так, Wild Drifter Я хочу вас обрадовать Я объявляю стрим Snipe. Каждый, кто сможет меня застрим-снайпить При этом выиграть МВП Зайти на стрим Найти ключевое слово, которое было в игре При этом условия подписчика канала Сможет получить любой скин, который он выберет. Каждый игрок может принять по одному разу. Дальше будет интересно. И нюанс такой, короче, да, то, что надо еще спрашивать. Есть ли этот челлендж в данный момент или нет? За Застрим снайпить. МВП. Ключевое слово. Всем удачи!